Короче, погнали. Начинаем проходить, Веда. все заебали, все Веда. заебали. Погнали, погнали, дай мне первую. Да пойти. вы все ерурки. Первому дай. Да мне по пойти. Похуй, похуй, ты модельки не скачал, всем похуй. Я скачал модельки. У нас игра началась уже, все похуй. Начинаем. А у нас есть ведро. Почему у меня король какой? 1, 2, 3. Торкс, ты тоже ерург. Потому что ты по жизни ерурга, блять. Вы чего меня пугаете? алло? Вы зачем коробки бьете? Да дайте прыгнуть. Нихуя тут говна в вентиляции лезет, блядь. И ведро. О, фонарик, Пошло говно по трубам. Умый фонарик, фонарик. Берите раз. Б... Это кто там про говно Вы... про, по, по трубам, блядь? Я. А, как проходить? Да пройди, дайте. Дайте, да. бейте друг друга, дурачки. Не бейте, мил. Да дайте пройти. Возьмите да, раз. Бедро. У меня не проходит, блядь. Мое ведро. Мое ведро. Мое ведро. Это мое ведро, эй, отойдите! Эй, сейчас, дайте, сейчас, дайте, я дайте, убрал дайте, ведро, я убрал ведро, Да кто кого Не Не я ведро? Эй, эй, эй, эй, Отойдите эй, эй, эй, эй, Дайте ведро возьму! Да уберите вы уже ведро! <съёв> да вы заебали, Макс с ведром пошел за максом все проблемы взяли! <сёв> всё, все. Всё, я упрал ведро! <сёв> вы заебали! <сёв> <сёв> ребята, ребят, ребят, я я вы заебали! О, ребята, ребята, ну вы настолько <сёв> ебанутое кровотечение, что уже все <сёв> <сёв> пизда! Я е... <сёв> а а, -а <сёв> <сёв> происходит здесь? <сёв> как правильно Как бл**ть? Я заебал! Я убираю его, я убираю парни! Да не бейте да это не так как в России мы с него сделали задебали блядь да отойдите да вы все попиздал как вы меня нахуй бесите кто-то это наконец-то наконец, -то, наконец -то. мы прошли, мы прошли Ребята, у меня кровотечение за какого-то того боёпа который пиздит меня на дачу о, ветро, ветро у меня две у меня две хп у меня да дайте, пожалуйста все за хуйня, я имею <сёк> Всё, э! В смысле 440, 2000 нормально было? Да говны, блядь, похуй, погнали, уже заебали нахуй. А я бы из-за ебаны, из-за ебаного ведра, 6 человек не могли прийти, блядь. Максим, три раз ее подъем. Как ты ж блядь? Поставь еще раз 440 хп, пожалуйста. Ааа, демцы я! Иди хай! Всем в Украине! Отцу. А, я сдох! Ой, я тоже сдох. А я жив. Тут, тут, тут, ноль патронов. Ребята, вы дурачки, блядь. Нас два человека живых осталось. О, привет. Две немецянки осталось. Вообще-то три. А, блядь, извини. Липтон. А три человека живых осталось. У меня нету патрона. Мне тоже. Я пошел назад за патронами. Как тебе иди вернуться за патронами? А у Отстань! Иди сюда, давай, давай, нападай, лохундра, давай, лохматый, пес давай. А -а -а. О, привет! Ты, че нашёл, что ты, что нашел? Что ты нашел? Что ты нашел? О, -о блять! А как, а как? О, блять! Им уходим. Prize? Возьмите ведро с собой, пожалуйста. <manufacturing> Да я ведро, блять. Хочу ведро довести до конца, Шутка, игры Зайдите до контрольной точки, чтобы нас возродить, блять. О, еще один! Ведро, ведро, рай. возьмите, Что -что ведро! Стоп! Ведро! Блядь сдох, блядь сдох, блядь сдох. Мы вдвоем остались, там еще четыре. Кто меня убил? Меня убил, У тебя, кто тебе Тебя из нас. бот убил, тебя бот убил. Нет. А ты от кровотечения сдох Напоминаю, ты а, ждай, ведро, ведро быстрее, беги, беги, беги Похуй на ведро, беги Нет, ведро, ведро, нет Верни ведро Нет, нет, ведро Да ты можешь сейчас обратно вернуться и забрать Да нет Нет, ведро <смужные> Бохуй, мы возродились, бежим. Принес ладно, согласен. Тут дробовик, тут дробовик, собирайте дробовик. Где, где, где? Я принес... ведро. О, вот вам не надо. А как же ведро? Ведро, ведро! Нам слышно! Атакую! Вперед! Вперед! За честь! Атакуйте! за ведро! За ведро! Забираем ведро! У меня ведро! Там убили кого-то! Кого-то из наших убили! Я тащу, я тащу, парни! Ребята, наша цель защитить ведро, побежим быстрей! Да-да-да-да, да, быстрее. Я буду переносчиком ведро! Э, отдай ведро! Ведро, ведро, я ведро! Стреляю, стреляю! Защищайте ведро! Кусты, кусты! Нет, гляньте друг другу! Защищайте ведро, помните! Ведро это все на. это наше вс. Блять, его со спавном защили, что ли? Вы ебнули? Вы про что? На ведру, блядь! Я его со спавном взял! Я его со спавна взяла, я серьезно! Оно будет вс и кустна! У Эйден у нас умер, у нас Уэйден умер. Мы втроем остались. Не отступаем! Вперед! Как выкинуть оружие? Никак, на У нажми, на У нажми, под одно а? оружие, которое хочешь подобрать. У тебя автоматически выкинется. У меня нет оружия! Нажми F3, F3 выкинуть оружие, F3 выкинуть, F3, оружие. выкинуть оружие. О, спасибо. Побежали. Оо огня Патроны, патроны 47 патронов А давайте в ТТТ, слышите? Да не, не пойдем мы в да, фу У нас П есть ведро, патроны у нас есть честь У нас есть символ этой нашей победы За ведро! Слышишь, тут много игроков набрал, давай вслышим Да нет, нет Лучше вступить слендер, а я пошла я так не интересуюсь. Всё? Просто... проходим, проходим, проходим, проходим. Бежим, Быстрее бежим, бежим. проходим. Мы втроем остались? Да. Да, мы втроем. И Дебы, нас да, четверо, потому уже. что О, броня. броня. Броня, броня, броня. Броня. Да а, аптечка, аптечка, аптечка, аптечка, аптечка, сюда, ребят. А, вы забрали. Я взял аптечку. Я забрал. Лужу. Ведро, ведро, ведро, я несу ведро. Да, выкинь ты это говно. Ай, ты <свят> сам говно. У меня есть ведро. Я вот дотащу до конца этой игры. Если это возможно, то. Я стоп! <смех> Второе ведро! А, нет, это а нет, в кустах, в кустах! Право, вижу, вижу! Все! Вперед, бегите, добегайте, добегайте! Вам не далеко! Беги, беги! Я че, один остался? Я, значит, там, короче, сейчас фото. будет скоро чекпоинт, там будет самый последний жесткий этап. Не, это не это Там нет, жестокий нет. этап, готовимся. Открывай! Тут аптечка, тут аптечка снизу, аптечка снизу. Мне нужна не нужна аптечка. Вот она, сзади, сзади, дурак! А мне не нормально я хил, я фул. Короче, не иди назад, иди <с назад. Не, не, не, это не тут, это не тут. Идите назад, вот в другую комнату напротив. Э, открой. Прямо спереди. Прямо спереди. Сюда? Нет, нет, налево, налево, налево сейчас. Вот налево сейчас, налево, налево, Вот до конца. И И вот сейчас мы появились, мы появились. Вот тут комп, вот тут комп рабочий. Что есть Отлично. У у какой, ком, какой пароль, какой Сколько? пароль? Я пароль, нашел пароль, 2746 пароль, бежём. У нас есть, у нас есть ведро, вы чё, люди? А я люблю кушать какашки, какашки. Так, как... вы, ребята, ребята, ребята. ребят. Ведро! Мотоциста! Ведро! Кого-то тут тупили дополнительно к этому. Эй, ведро отдай, ведро да. Моё. Ведро отдай! Ребята, сверху, сверху! Они на деревьях, они на деревьях. Блять, вы где? Ты сделал такую систему ведро, когда тебе попадает в гол, когда тебе попадают в гол, ты сразу все 40 хп. ББ, БШБЖ, помощь, помощь! Ведро! Ведро, ведро! Убили, все, убили обоих! Убили! Ведро! Все, ведро у меня! Ребята, ребята, ребята, у меня разгон. Там вода, прыгай туда, там обычная вода, там обычная вода. Черт! Ведро! Нет! Да вы куда слышите? Ладом и ведром! Дайте я его вопрос слушаю. С чего стоит? Нет! С любого оружия! Да. Там гох будет! Скиды, кини, прыгай в воду! Fucking coming. Ой! Амфактинг. Нееет! Пойдем, Ведро! Все, иди вперед! Что, мам? Иди. Это мама зовет. Ребят, вы в курсе, что у вас там такой же жопа, такая жопа начнется, вот, может вы не будете лезть? Почему? Ох, ты дебил! Тебе... ты, мы играем, я, это, проходил эту карту почти раз десять. А? Не сталкивайте меня, Там ведро стоит, если что, не сталкивайтесь. Да, блядь, я только патронов ты, ползунай нахуй. Ломай, ломай, не подходи, не подходи. И а, подходи это... к этой хуйне, это... она взорвется, да она Да, я, я понял. Я боюсь, как в которых умер. Да, бомб, лечил. это это невозможно. Одноз что возможно? не дайте их, я их щас тэпну, дайте я их щас сейчас, сейчас, О, сейчас, давай-давай-давай, а а тэпай-тэпай Охуй, тэп. я запахуя Тэпай меня, тэпай Меня тэпай, тэп, пожалуйста мне, Дай мне, Зачем, зачем? Да мне тоже надо, у меня патрона вообще нету ха застряла Зачем она берёт? Нет, я суетенник Вейтфо, азаркет Меня не тэпнул Вы чё не можете запахнуть? А меня? А меня? Ведро! Вообще, похуй, погнали Опять? Иди сюда, о, иди сюда, сюда, все, иди сюда, гуляш, гуляш, сюда, нам оружие выдадут. За мной, за мной, за мной, все, это бесполезная кассена, бесполезная кассена. Ходите, скример, ходите, скример. Нет. Надо быстрее, забрать, надо быстрее забрать да быстрее забрать. Забираем оружие, забираем да сейчас да будет, забираем. да дайте мне Погнали, тоже. Погнали, резня начинается. Там оружие внизу лежало. Да-да-да, гуляш, гуляш, вот тут калаш, вот тут калаш, гуляшь, сзади, сзади, сзади, сзади, вот тут. Вот тут вот, вот, ты слепой что ли? Кидай флешку. А я с, с глохом всех вытащу, ты отвечаю. Давай. Максим, не стой там. Убил. Их очень много. Одного убили, нашего убили Владельцы ведра убили Нееет <с dresses> <с discussion> Убил Это что? Сталкер 2? Реально? Наши куда? Это всё я завалил Убил ещё одного Что происходит? Ай В кустах, в кустах. у меня нету ни хуя патроны я, я, я заканчиваются форест блит хилит и я, я полечу себя а тут аптечки ребят аптечки сюда идите где кустах, где кустах аптечки есть. на Бшке, на, на, на Бшке, аптечки в бмв да, бмв да бмв бмв а вижу вижу я пробираюсь я вперед иду О патроны, они в лесах ]ура. они в лесах они в лесах убил джонни блять не на тебе я да забери ты а вот 69 патронов мы потеряли одну. машину, в машину, машину, все в машину. Какие? Какая машина? от меня подождите. Я теку кровью. Нас обстреть будет. Гуляш, вперед бежим, вперд, вперед, вперед, гуляш, вперед. А где вы вообще? Вперед, гуляш! Мы бежим к вам! Мы возле машины! Давайте. Джонни, а, они на дереве! Они сзади, сзади, сзади! Джонни! Да ложь, мы с оружием! Все, первая часть карты пройдена, ребят. Ух, фух. А Знаете, что прикол в второй части? Знаете, в чем прикол? А то, что там зомби дамажит на 50 хп. А у нас что? Все, выруби, Никита, выруби. Никита. Мы тебя не можем рестать, ты всех убил. Я никого не убивал, я игру начал, просто случайно два шага сделаю, и все. А, ну все, и килл пиши в консоль. Нет, ни нахуй, карта теперь запустится. А что ты делаешь сейчас будешь один проходить? Я пройду сейчас, смотрите, ребят. Давай, давай, давай. Ты умрешь, что лох. Бля, это не хоррор случай. А если ты если умрешь, то гей. Да, согласен. Да уже по звукам, да, понятно, что классно. Фонарик-то включи, даун. Я включил даун. Не включен. Он включен. Пошел нахуй! А, нет, нет, нет. Не, посмотри, сколько он дамажит, посмотри, сколько он дамажит. Да и нахуй! Пизда их тут! Он без урона проходит, видимо Мне надо еще код найти, я тебе так скажу Ты охуел, какой код, блядь? Айфис, ты зачем к Фемкам пришел? Реально, зачем? Почему ты сразу понял, что надо вентиляцию идти? Они, кстати, по вентиляциям раздеть умеют, шучу О! О! О! О! Смотрите, Влад! О, мы появились Два-семь, 2, четыре-шесть. 2, да в ту сторону, нам надо опять уходить. Уходим, уходим, уходим. <связанная> Давайте а по группам разделимся. Три туда, три туда. Короче, стреляйте зомби в голову, потому что они так умирают быстрее. Окей, okay, поняли. Короче, Аниме... кто по мне стрелял? Кенни, Две не мои девочки. В <связаны> <Аниме> девочки <связаны> идут вместе, всегда. Куда? Да да вы... не, я уже... выйду, Кенни, нет! Кенни! Какие у тебя тусы зачем Я подожду. Стреляй, стреляй, стреляй. да да да да да да да да да да да да да да да да да да их да да да да да Убегаем, да убегаем! да да Уходим, да да А, да да да да да да да да да да да да да да да да А! А да выйти? А как выйти? А Влад, тэпай быстрей! Да кого тэпать, кого-то убили, блядь! Садимся всем ХП, садимся всем ХП, мы сейчас все умрем. Хорошо, сейчас сотну. Быстрее, Я открою тебе, идем быстрее! Спасибо, Влад. Да походу позоритесь. Еще раз, еще раз, еще раз у меня хв. вот все. У меня кровотечение сильное. Блядь, блядь! Ребята, ребят, не тратьте патроны, не тратьте патроны, бегайте с них. Просто, просто, абегаем. А, да, дайте прости, тупые трупы. О, нифига их тут! Дак я не торгую, пробегай, пробегай, пробегаем, пробегаем. Обойду ботики, ботики, ботики, ботики, ботики, ботики. Ай! Меня закрыли в комнате, они ко мне без прерывания идут, я их и ваш Зачем? Зачем? Мы уже далеко пробежали. Ты походи ко мне, ты походи ко мне, ты походи ко мне, точнее ты. Все, я здесь. Не иди, не иди, не иди. Вот идем, Я возле того что-то, а что ты возле? Я тут ничего не понял. Все, ты бегай всех, ты бегай всех. Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Это да ты даун! Ладно. У меня гуляш за домашью, у меня теперь 200-300 хп. У, не ты, я... Короче, тут нельзя падать, ребят, нельзя падать, абсолютно. О! гуляш, нет! Все, он труб, он труб. Да да нихуя, нихуя, не. все перекрывает, все перекрывает ваши ерунка. Умер. А типа протесты сейчас или что такое происходит? Да. Понял. Апокалипсис. Две немечанки запаха, да? Мы возродились, мы возродились, хорошо. Аптечка, аптечка, тут есть аптечка. Да у меня восстанови всем хп, у меня вообще ничего не было. Не поучится так, не получится. Вы все равно от кровотечения сдыхать будете, дурачки. А, это это, это сло, самая сложная комната. Тут сейчас будет босс файт. Нам хилка нужна, хилка. О, это, хьюка это, это что, игра в Хаймара? Игра в Хаймара. Несколько ну, раз. Не о, патрончики. И, игра, игра раком? вы готовы? Наверх, наверх, смотрите! Наверх, смотрите, наверх! Вы, выбежали, выбежали! Это военные! Прячьте за кроватями, если вам нужно. У меня нужно патронов укрытие. нет, но все, у меня патронов нет. Если нужно укры укрытие, прячьте за кровати. чем у меня нет патронов? Это ГГ. МКА, а, нет. нет. у нас хилки есть, не забывайте об этом. Прицелиться можно? Прицелиться как-то можно? Нет. Два! Два! А все ГГ, ноль патронов Плюс. у меня патроны еще есть у меня патроны еще есть бутылка летает ребят это я кинул убью я убил Хорошо. все мы будем с бутылкой ходить а как же кастрюля? Подходите, отходите я не могу найти тебя сейчас убьют дурак. слева слева слева сзади сзади берите берите кого берите берите я застрял, <laughs> я застрял. Уху, это лысики, да это лысик. Я Кика. Это лысые. Я это лысый. в трубе я застрял. застрял. Я в трубе. Гони лысых, Блять, Кенни в трубе застрял. Кенни надо сейчас нацепно погоди Вот тут есть ХПшка, вот тут ХПшка есть, бери. Кенни, ты отстрал? Нет. И... О, все. Делай. Побежали, побежали. Сзади, сзади, сзади, гуляш. Ну вот зачем вы по длинью? Ой, блядь, Туда, туда, тут хпшки и эти и эти. Патроны? И броня, броня Где хпшки? А, хп вот там в комнате Ай! Ай! Да что? Да блядь! Кто? Кто ко мне подошел, Убил Доходим до чекпоинта, но надо двоих возродить быстрее Ой, я вернулся о, не безвернулись. <плодисмент> да, ну, сейчас это подходит, сейчас госхватит Тут пулемет, тут зомби пулемет. <плодисмент> <Тут> много зомби будет. <плодисмент> Все, ночь. На... Вы готовы? Вы готовы? Я готов. Два, мы готовы. Давай, давай. Сейчас этот подойдет. Короче, <плодисмент> короче знаете самое главное, Ждё... ждите вертолеты, убивайте всех абсолютно. Я пойду, я пойду, я обойду. Мы обходим. Ой, прости, иду. Я, короче, пулемет посторожу на босса, а я не буду убивать. Короче, убейте солдат, не тратьте патроны на зомби, они бесполезные тут, как отвлекающий манявы. А тут есть зомби? Не, не отвлекайтесь на зомби, не отвлекайтесь. Я есть вопрос, где то тут увидел зомби? Да, такой же вопрос. Убивайте военных, вон он там, чего вы не убиваете? А вот зомби, реально, вот зомби, зомби. Я серьезно говорю, тут зомби есть. А вон вернулся. Надо всех да, военных это... убить, чтобы э, вертолет спустился. Все, убил еще одного военного. Ну. Все, все, вертолет спускается. Сейчас будет третья oh, карта. Yes. Третья карта почти самая сложная. Это очень жесть просто. Заходим я... вертолет. Это вертолет. Я, я, я думаю... включаю миниган. Ой. Блять, без кого коллагона разъебали, пацаны. Это Нет. я Кенни угол случайно. Нет, Кенни, не, не, не, ты жив, Кенни? Я, я сдох. Кенни всегда возрождается, вы чего? <систит> да, Кенни вообще. -то, да. А, точно. Черт, они убили Кенни. Вот, случай. <систит> <систит> <сволочь. систит> Это самолет. А мы на ферму а, улетаем? Сам майот? Да, кристалл майот. Я ли кристалл майот? Чепач, у меня тут патронов уесть, ребят. Теперь мое. Жди нас. Я вас жду, заходите все. Уэйден точно уже есть. <рис> Пять человек зашли. Шесто, шестого ждем. Шестого, Кенни ждем. Кенни, ты я зашел? Здесь. А Ой, да, я здесь. Я увидел. нахожу. О, это что? Терминатор? Да, Блядь, гейм стартет. Я ебал. Гейм стартет. Ну, кто какой долбой я пошел вперед. Уэйден, ты жив? Это что, не, Терминатор? Поднимите. Убиваем дверь. Ой, зашел, я зашел. Блин, я мертвый. Дойдите до чекпоинта. Да мы дойдем. На да на похуй, на войда на похуй лично. Okay. Лайда меня застрелил, блять. А где? Надо наверх, наверх, наверх, надо не на таш. Ну там дверь, дверь была открыта, вот я ее открыл. Так бы не хопим. быстрее, балливалтор. Все. О, блин хоп. Я ей поой, нахуй! Страшно, страшно, страшно. Поехали. <сёст> На пулемет, тихо, тихо, всем отойди, отойди, мы будем идти, как эти, как дикерновцы вперед пойдем. Из этого искал. Галочка искал. Знаете, не слова по-русски, да, да, да, не там, не слова по-русски. Да да да, О, 어, я или... появился. Sí, ты ты бери, бери, бери МКУ. Зомби. меня, вырвите меня, я в небесах. Так это зомби же. Там м эм козьми возьми, м эм козьми возьми. А почему вы без меня пошли? О, патроны. Потому что ты долбоеб, по тебя О, жаль, патроны. будем, семера одного не ждут, блять. О! А, окей. Зомби, зомби, зомби, быстрее зомби! Быстрее зомби! Жаль. Где? Это новинка! О! О! О! Это я якика! Феминистки! Феминистки! Ладно, я вылетел, видимо, зайти уже низко пока. Хорошо, давай! Тогда выруби микро, выйди сюда, хорошо. Надо как, код, Какой код, код ищем. Какой код, э, Я не знаю Сейчас поищем Да чё я такой медленный? Ты что в ноги попали Да? О, Стал, в У меня 180 патронов Мне 270. Уйди, да он. Моя, моя, Один моя. КП, у меня нет а, окей, окей, я захилился уже, все не надо. Она бесконечная килл. А тут... Бесконечная ульта-амортица. А, реально. ульта-амортица. реально. одна хилка. Сюда, сюда, сюда. Еще а... хилка. А Ломайте хилкой. Да, дайте открою. Меня сбивают. Круто. Побежали. Ребят, вы где? Мы да вентиляция. Мы тут найдем. Лейден. Чужие, кот, я буду возле двери. Буду возле двери. А вот и кто? Неosa, но... Что это за клад, кладмен? Удите, кладмен. Кладмен, мудак. Дайте выйдут. Все? Иди that сюда.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 <zoos> Я не помню, там плепец. про железяки. пин код пим пим пим. Не работает. пи пи пи пи Да нет, тут тоже а Это не может вот быть. Пицца? Пицца? Чика! Чика, тило, все. Ребята. тило. Чика, тило. Чика, тило. пройдем? Давайте. Да нет, бля, заебали. Потом. Давайте брал тило. Чика, потом. давайте потом Чика, класс да класс я, походу, нашел. У меня там Сергей, мы вроде есть, который МЖМ или МММ. А у меня там есть биг. Я нашел, я нашел, походу. Я нашел. Да-да-да. У меня все нашел. Быстрый, Уходим, уходим, уходим, уходим, уходим, уходим, уходим, бываем, Он не нашел, не нашел уход. Нет, нет, нет. Я нашел, все, я нашел. Нашли? Нашли. Мы быстрее обходим! А меня подождать, алло, я там остался так. Круто! Я тоже. Понял. Вопросов больше нету. Спасибо, друзья, за поддержку, как а бы. А ты где? Ты где? Ты где? Я где? бегу к дрим. Скейм арков. Escape мне У меня патроны упал. Скид мертв. А вот не надо было после нас бежать. Да. Без нас. Я кидаю бутылки. О, это такое жесткое место. Это самое жесткое место, я вам отвечаю. Вы бы сейчас просто обосраетесь. Ты на меня не ползешь или что? Эй, Сэм, сзади нас! Испугались? Да. Да, обосрались. Да, очень сильно. Хуя тут трупов. Вот, аккуратно, воде не ходите. А я пошел в нормально. Ай. Водка. И Почему А зачем Булки? вы тут падаете? А зачем вы тут падаете, если можно не падать, алло? Ну тогда. Реально, звуки сейчас. Я сейчас, короче, чени упадет. Ай! А. Нам, давай! Надо хилку найти. Все. Нашли, нашли, нашли! О, вы знаете, почему тут так много патронов да дают? Даун. Потому... Да! Знаете, почему так много патронов дают? Потому что, самая жесткая сцена! А у меня... Я ничего не взял! У меня патронов нет, у меня все по нулю а У меня 130. 130... У меня 140... Ох да. погнали! Данный бонон, это не самая жесткая сцена! На самом деле, это был прикол. На самом деле, это очень жесткая сцена. сцена. Убивайте тогда сами... Убивайте тогда сами... Стреляет только те, кто идет первый! Стреляйте только те, кто идет первый. Люди, реально, кстати, правильно говорят. Патроны, патроны, патроны, патроны. Идем, все. Дай все. Дайте мне патроны для зорбовика, я буду штурмовиком. Я буду Сэмки стрелять. Ребята, и стреляй только тот, кто идет Нет. первый. Помните, мне... чтобы нам не Ну дайте патроны хотя бы немножко. Твари. я Я первый, я первый беду, я первый. Стойте, вот, вот эти мои патроны. Забирайте. Патроны оставьте, пожалуйста. Тут хилки, тут хилки патроны. Вот. Я патроны беру... Не берите, кто не берите патрон для дробовика. Я беру только патрон для дробовика. Окей, поняли. Спасибо. Да, да, он их кто кого убил? Да, блять, нахуй вы стреляете? А патроны. Сэм, отходи. Я первый иду, я первый. Не стреляйте по зомби, я первый Ай, ладно, иду. Не стреляйте иди, по иди. зомби, чтобы меня, не, чтобы меня не убить. Я первый. Черт, они убили, блять, Сэм сдох, Сэм сдох. Зачем меня убили? Да мы слушайте, вот, блядь, потому что люди по друг другу стреляют. Я первый. Кенни покинься, Кенни, иди покинься. Кенни, хил, хил, хил, вот он. Я вам говорю, это самая жесткая цена из этого уровня. Ну блин, трупом мешать невозможно пройти. Так вы мимо них и все, пробегите. You mo Ох, ох, все, Можете радоваться, кстати вам повезло. А как Спасибо. ты зум, как ты целишься, как ты целишься? Колесико? А -а. Нет, зум, зум не работает, зум не работает, зум не работает, зум только у тех, кто спектатор. А, какой зум? Сука, сука! Класс. А вас двое, да? А кого убили, кого убили? Тут валяется спереди. Скидл, тебя научить, как пользоваться кей, дробовиком, Кенни ты... убили, Кенни убили. Кенни возродиться, не, не бойся. Скидл, не давай я тебя обучу, как пользоваться дробовиком. Не стреляй тогда, когда там стоят другие люди. А, да, да бо... а то, а то а так то... а то... а то... сдох Иди с дробовиком, с дробовиком и... вперед. Если ты хочешь идти с дробовиком, иди вперед, самый первый. Убивай! Не, этот, не только попробуйте закрыть дверь, там все, все трупы залагают, я вам отвечаю, не стоит. Пождите, я... трупы заряжаюсь. Сука! Дверь не закрывайте, слушайте, не закрывайте дверь ни в коем случае. Поняли. Давайте, вы сможете... Вон, хилки, у вас хилки сзади, зал, сзади помощь. хилки. Зачем дробовик, когда есть эмка? Да, думаю, я бы хотя бы эмку, знаешь. А тебя нету? Патроны нет, хотя бы, знаешь? О! Вот если а, бы не убили, а я а бы сейчас свои патроны подратил. <смех> <смех> ну сменитые! Ой, ладно, такой подойдет. Там... Калашик был. Тебе бежит быстрый. Да мне бы хотя бы подвигаться. Фух, я двигаюсь. Добивай, добивай. Учи, бежим. Торак, вспомнишь, как ты говорил, что это будет неинтересная карта? Ну... Вообще, я думал, то что -то про гост, вообще нет. Гостбастер? там челик точнее зомби это щелкунчик вы не шарите он издает такие звуки о, Всё, о, ура. это ну не пошли Это пошли не не шарите, это щелкун. Да вы не пошли не пошли не пошли не пошли не пошли не пошли не не Альфред, и мы такие и знали. Давайте блядь, просто признаем, что блядь, он труп. Давайте просто блядь. признаем, что он труп. А ну ты сука, кто это с безданом, блядь? <къех> <къех> Лалё. А, красная, ебедневая, блядь, маму твою ебалу нахуй. Ну ладно. <къех> а, ну ладно. Всё, мы живы, мы I always come back. I always come back. I always come back. Я ещё вернусь. I always come back. О, это самое жаркое, блядь. Камера, Силка, срочно! Ай! Да! Да да, он, боже, маму ебал Уэйдена! Убейте Уэйдена, убейте Уэйдена! За что? Ты чурка, ты меня убил! Да ты прям на линию огня выходишь, когда я по зомби стреляю? Нахуй, нахуй ты... На ты видел то, что я там стоял? Нахуй, ты не видел, ты меня просто из-за да, спины рухнул! Там проход оди одинарный, долбоёв! Да не ври! А что это куда нужно вставить? вставить? Надо кампы включать, наверное, там код. 4-4 Нет. А, да. О, получусь. <смех> <смех> <смех> да? Я засты. А, все. Банный зомби-труп, блять. Все, погнали. Погнали, погнали. А че не открывается? Бед. Бля, там кто-то вышел! Нихуя! На линии огня, линии О, автоматически огня. огня да, да. тени не заходи на линию огня никогда. Я буду поддержкой я сзади, буду сзади буду ставить, я сзади буду стоять поддерживать. Я за тебя скидался буду. Первый, я это первый. Уэйден! Минус Лиф, Уэйден! Лифт. А, залезайте в лифт! В шахту! В шахту! <связь> Ой, сори! У Сэма кровотечение, он может умереть любой, в любой момент. А откуда у меня? И пыль? сейчас он падает такой след. Что-то мне поспать захотелось. <связь> Реально. Три <связь> километра, нахуй, лестница, блять. У меня put... есть список. Три километра. <связь> <связь> <связь> вот это высота. <связь> Ой, кстати, вам тут надо прыгнуть. Сейчас аккуратно, не упадите. О, мы заспаунились. <связь> Блять, ребят, стойте, подождите нас. Подождите, мы. Мы за, Мы за это. Нет! Фу, я жив. Я жив. Ну, я жив. А о, меня можно. Я жив! Я жив! With... Патрончики, патрончики, патрончики. Да почему мне ни то патронов не оставит? Замер, зароли! За ведро! О, мне! За ведро! Ура, моя М-ка! Вот Завтра. дали бы вы мне патронов, дали бы вы мне патронов, дали бы мне патронов, я бы отсосал уже столько. Я тоже бы. Минус Кенни, минус Кенни, Кенни умер. О, патроны, патроны, патроны, патроны. Аниме тянка джаггернаут, ура. Ну я, у меня столько оружия. У меня есть монтировка. 264 патрона на автомат, вот это да. А вы знаете карту для чужих, там типа чужие убивают с первого. Да уй! Уебал ну, нахуй, да, Я у меня у меня. Я видел, да? что ты мне прям в спину встала с ебал. Я тебе. Да, я я, я, да? я, я тебе маму ебал, понял, да, блин? Да, я, я, я твою купаю прям сейчас. <связь> <связь> ты ебал, скажи честно. Да ты прям сзади меня встала с дигла мне в хэт. -шот. Да нихуя, да, он! Ну ладно, так скажешь. Твоя мама также говорила, в принципе то, что ты даун, да, это правда. И, кстати, все, вам, а, я сейчас знаю, чел. Все. все об этом знают. В школе расскажешь, а как, как ты мой мама упал. В школе как ты мою маму купал. Сейчас будет танк, сейчас будет танк. Мы, мы уехали, все, мы уехали, ребят. Пробегайте! Ну, как, бы, как бы ты, да? Я а сдох! От одного удара? О, о Я че, один остался? Нет! Все, умираю, умираю он сейчас спасется. Давай! Макси, спасу тебя! Я сдох Помоги, от одного удара, боже. Меня. Нет, я спасу... Ай, ты он по мне стреляешься, не нахуй. Я не вижу, где ты? По мне не стреляй. Вот смотри, аниматик валяется перед тобой. Круто! Что ты с ней сделаешь, она видишь, шпит, и что-то твои действия, ну-ка. О, о, о, да. Ну скорее, Макс, скорее всего, Застрели его, застрели, Скитлова, застрели, Скитлова, застрели ха Я Здорово, да? Я здесь, я я здесь. always come back. Стой, so... пойдемте, пойдемте, пойдемте. Да, стой, дай, пусти меня, пусти меня, стой, стой, дай, дай. дай. Держи меня семеро. I меня пусти, меня пусти. Держи тебя. Тихо, ты закрыли все арты, ты закрыли. Спридраб, а да. спридраб если бы захотел посрать, да? да да да да У меня севера! У меня маршрут построен, смотрите, я навигатор, смотрите Фру, Маршрут я. построен? Фру. Блять, Фру. он идет по закрытым туннелям, нахуй, я ебал, маршрут построен, блядь Ебать яндекс-навигатор, пиздец Смотри, я 36, маршрут а им Аим Блядь, видите, видим, маршрут, блядь, построен 36, 36, аим А, мы типа военные, военные наши друзья Привет, чмо ты В смысле? Себе, только, только так что... Мы же с его убивали. А! Ч ⁇ не У меня оружия нет! У меня оружия нет! Давай Закрыли меня! Я хударил случайно! У меня 333 хп. Я военного! Я Они не дал. случайно его ударил! Вот килл, килл, килл! Тут хилка! Зомби! Куда вы убежали? Кенни, Кенни, Кенни, Кенни, и тут килл, куда вы ушли? Закрой, закрой, закрой! Я пойду с Педраш. Это же музыка не слова по-русски. Хорошо будем по-китайски? Ой, я, я, я! Адью, адью, адью, аджу, аджу, аджу! Помогите, пожалуйста! Помогите, пожалуйста! Помогите, люди, помогите! Влад, стебни, Влад, стебни, Влад! Патрон вообще нету. Влад, стебни, пожалуйста. Да не стреляй, Влад не трать патроны, не трать патроны. Все, все, все, пробегаем, пробегаем. Я живу, я живу. Ай, блять, Меня не Ульвы, слава богу. Нет, мои патроны. У меня много патроны Оббегаем, оббегаем, ребят, ребят, вы чё, вы чё? Ну, ребятки, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь, ребят. О, о, ой, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, Сэм, патронов нету а все я жив банка банка краски у нас есть банка краски люди вы где вообще обегаем оббегаем их их просто можно бежать они как ручки это это бочки это я вас вижу наконец-то да боже труп это просто слитые бочки вот и все вот я застрял в трупе круто все, не застрял. Все, подожди, подожди, патроны, патроны. Где а по оружию беру? Меня... Да боже! Мне монтировка. Я ха- я фриман. Все, оббегаем, оббегаем. А, все, мы карту просили, не ребят. Мы карту просли. А, да? Да, она очень короткая, я вспомнил. Все, я на лодке. У меня игра сформысь просто, чтобы вы понимали. Не, мы не просили еще. Стоп, стоп, стоп. Смотрим, смотрим, смотрим. Смотрим дальше. Я там немножко умираю. У меня просто ничего сейчас нету. А, все. О, о! Ура, мы, мы зэки! Давай, Где есть аптечка? Давайте спать, давайте спать, давайте спать, давайте спать! Ребята, ребят, смотрите! Ребят, а меня все, меня все послушайте! Не Спойлер, это бесконечная комната! Слышал. Я? Это бесконечная комната, все, концовка. Мы, типа военные, военные военных захотели вас убить, и вы убежали на корабле, вот и все. Так мы зэки. Бля, реально, реально это пизда... Все. Ребят, я тогда, знаете, что предлагаю вам сделать, вы были давайте хорошими идем. людьми. Погодите, Ебал. вы были хорошими людьми, но мне, надо, но мне придется это сделать. Не надо, пожалуйста, умоляй, не надо. Да ты ведро вообще, нет. Не надо, дядя. Дядя, нет. не надо.